На вопрос Семен Семенович Горбункова, а если такие же ну с пуговицами в Атомике, мы точно сказали, что есть. Здравствуйте! Сегодня говорим об обновленной линейке женских карф-ленч от Атомика. Лыж для подготовленных склонов, для энергичного корового резаного катания, ну, в общем-то, хотя, в общем-то, как-то, кому как угодно, но в рамках подготовленных склонов трассовые так называемые женские лыжи линейка обновилась именно в технологическом плане потому что как я уже наверное, говорил или может быть еще скажу у Atomic в этом году полностью сменена линейка технология D2 Double Deck она заменена на Технологию серватек Она пришла в спортивные карфлыжи И не миновала она и женскую серию Хотя раньше эти технологии Женских лыж в атомике Как-то вот обходили стороной Но в этот раз атомик решил не обходить Как бы, да? обделять женщин свое внимание мы в женские лыжи встали сервотек в остальном лыжи остались такими же как и были не изменили ни геометрию ни динамику катания более взрослые линейка модели клодов там 12 сейчас скажу как 11 с метрами, и 11 остались 15 метрами те которые послал же с 13 покомпактнее комфортнее по маневренней вот но сервотек пришел не только в одну модель клод 12 все более младшие модели приобрели технологию сервотек Light. Хотя мне кажется по-хорошему, что там ничего, там просто резиночка, под которой, ну, ничего как бы нет. Но а говорит, что нет, есть отличная там все-все-все как надо, только лайт. Только типа по-легкому, потому что женщины, они в общем-то такие, не любят мочить. Вот. Ну, а для тех, кто мочить, вот двенашка, вот двенадцать. Как я сказал в остальном, вы же остались такими же, только вот за счет вот этой Серватек стали более динамичные на выходе с поворота, более пружинные, более стабильные на скорости. То есть на Сочи ну, по ощущениям, да, действительно, как бы лыжа, ну, есть ощущение, что она стала помягче. Вот, помягче, но с увеличением нагрузки, как бы, становится более упругой. Вот, конечно, надо все это проверять в катании, хотя мне это делать сложно, потому что не моя лыжа вообще. Но ну, будем надеяться, будем, что кто-то найдется, кто ее протестит и напишет в интернете что-то про них. Будем ждать этих отзывов, вот, чтобы их не пропустить. Заходите к нам на сайт, мы их там, может быть, как-то говорим. Все, ставьте лайки, пока!